Да, по одной штуке у нас планы изменились было по 10 будем по одной пленка 250 длина 220 вот так, в притирочку все укладывайте вот теперь подтолкатель подтолкатель вот, вот нет в ту сторону вот так вот, вот так. и каждый должен вот это вот будет мешать вот это угу. вот это тоже лучше убрать вот то что я говорю кривая укладывайте ровно вот по одной штучке вот так вот ну, пробуем кладите, кладите сюда. Вот. вот так они у нас топорщатся. слегка. вот так. начинают упаковывать. пленка толстоватая идут пока вот так. вот здесь нужен стремитель. здесь зато выходит почти красиво вот так вот, кретирочку. как все любят но ну, это сейчас будем решать все что сгибается, это пока бракованные маски вот так вот, закручиваем. шире нужно пленку, пока пленки шире нет и тоньше а вот поднастрал стало повыше прямочка там идет прям по краю по краю 250 -м. просто идеальная покупа просто идеальная